Доброе утро, девчонки. А, у нас 8 утра. Сейчас дочку отправлю в садик. Сейчас посмотрите ее состояние. Она совершенно не хочет идти в садик. Разминка, пора в садик. Я тебя быстро заберу. Вот такая вот история. А -а -а. Каждый раз такое. <плодко replicate> Покажу смин. Пока, И давайте накрасимся. У нас очень жарко в Узбекистане, поэтому 50 плюс не поможет. Нужно брать 100 плюс. Он действительно работает. Вот так вот наносим просто на чистую кожу. Он и увлажняет, и питает, и защищает. Хорошо впитывается, не оставляет никаких следов, жирности. Лицо после него матовое. Вот. Он действительно работает. Еще я купила вот такой вот увлажняющий крем от L'Oreal. Гений увлажнения сок алои. Стоит 8 долларов, но... Я пока то ли не поняла его, то ли непонятно. Не фонтан. Не советую. Не знаю, меня, меня он как-то немножко разочаровал. Такое ощущение, что он не увлажняет. Он моментально впитывается в кожу, какой-то липкий. И аромат у него такой настойчивый очень. Поэтому не советую. Многие спрашивают, каким блеском для губ я пользуюсь. Это не блеск, а бальзам для губ «Ланеж». У меня уже осталось совсем чуть-чуть. Это типа корейский. Корея вроде бы. Он замечательно блестит, причем очень долго. Питает губы, увлажняет. И стоит он 3 доллара всего. Вот такой маленький. Но хватает надолго. И аромат у него такой нежный, нежный карамельки. Очень приятный. Так, девчонки, сколько прошло с того времени, как я сделала губы? Месяца два, наверное, если не больше, да? То есть, смотрите, результат остался с первого раза. Я не делала никаких коррекций. Я просто пошла, первый раз сделала. У меня были тонкие губы. Вот тут над верхней губой у меня были даже морщинки, когда я делала вот так. Сейчас их стало чуть меньше, но они прям глубокие, глубокие были раньше. Сейчас уже намного лучше. И объем губ остался. Я совершенно не жалею. Я очень рада и счастлива, что я это сделала. Поэтому, кто боится, можете спокойно идти. Это гиалуроновая кислота, никаких уплотнений, ничего нет. Губы как губы. И, знаете, даже забываешь иногда, что ты чего-то делал, потому что губы вот они. Они не теряют никаких чувствительностей. Много таких уток, уток ходит, таких мифов, что губы какие-то потом резиновые, ты их не чувствуешь. Нифига. С первой секунды, как мне сделали губы, я их сразу чувствовала, и все нормально было. И Где-то недельку спадал отек. Нет, не недельку, даже три дня где-то. И вот остался вот такой прекрасный объемчик. Не скажешь, что я что-то с ними делала. На самом деле, мне все очень нравится. Все очень натурально и естественно. Я прикупила небольшую коллекцию косметики себе опять. Вы же знаете, я не люблю... Когда у меня залеживается косметика, я часто ее обновляю. У меня вот такие вот кисти я взяла... Вот такие хорошенькие, неплохие. Сейчас нам нужно расчесать реснички. Такая кисточка большая прям. Тушь Vivienne Sabo кабарет Недорогая, но хорошая. Она и удлиняет, и придает объем. Все, достаточно. Иногда я делаю стрелку, но стрелка утяжеляет века, как будто бы. Мне так кажется. Поэтому мой макияж, он состоит из крема SPF. Обязательно крем SPF защищает от морщин кожу, от пигментных пятен, вот эти родинки все, которые есть, они тоже защищены от солнца. Тоналку я никогда не использую. Я купила, но она лежит без дела у меня. А я просто использую вот обычный крем SPF. Румяшки купила вот такие вот. Это никакой не бренд. Я не знаю, что это. Китайские какие-то, наверное. Но, в общем-то, хорошие. Наношу немножко. Совсем так, чтобы выглядело натурально. Кто-то мне пишет. Не умеешь краситься? Не показывай. Так я показываю, ведь не все мы визажисты Я показываю просто свой макияж и все да? Все женщины такие, визажисты все такие Фу, ну это разве макияж? У меня ничего такого нет Я не делаю какие-то Там, не знаю Тени, растушевки Я ничем этим никогда Не хвастаюсь, что я умею Чего-то такое делать же всегда тушь, это блеск Немножко румян Брови, брови у меня нормальные Потому что я купила Смотрите, очень стойкая такая вещица. Римель Лондон. Вот такая фигнюшка. Это для бровей именно. И две кисточки для расчесывания и для укладки. Ну, то есть для прокраски. Вот здесь кремовый. Кремовый такой. И как тени. Сух, сухой. Сухие тени. Я пользуюсь сухими. Вот это я еще не пробовала. Кремовый. Кремовый, он вроде бы очень стойкий. Получается у меня брови под цвет волос. Волосы у меня такие каштановые, темно-темно-каштановые. -темно и брови такие же. Вкрасила я их вчера, умывала сегодня, и вот цвет до сих пор остался. Прекрасно. Хорошие стоит. Стоит 4 доллара. Хороший. Так, я еще купила вот такие две помады. Помада карандаш. Одну такую нюдовую взяла. И одна... У меня закончилась память. Просто пипец. Телефон пора менять уже. Так, и последний штрих, который я наношу на лицо, это вот такие вот, э, как он называется, хайлайтер. От катрис я купила, стоит 6 долларов. Вот такой вот э, золотистый. Вроде бы дорогой Катрис, но что-то не очень как-то, знаете. Мне не очень-то как-то понравилось. Он не сильно блестит. Что-то как-то странно он вообще себя ведет. Вот скажите, вы что-нибудь замечаете? Ну да, там какой-то блеск есть, но совсем плохо пигментированный, да? В следующий раз я куплю что-нибудь другое. Этот меня как-то подразочаровал. Завершающий штрих – это сережки. Вот и все, девчонки, я готова. Сегодня мы поедем покупать одежду для школы моему сыну. Полностью от и до рубашки, джинсы, туфли. Сегодня я буду все это снимать и покажу вам. Поэтому, кому интересно цены и что я купила, оставайтесь со мной. Поедем вместе. У нас начинается утро. дочку отправляем в садик убираюсь я сразу потом варю себе кофе и завтрак на завтрак мы часто используем вот такой тостный хлеб он очень вкусный как пирог практически и нутелла тоже очень вкусно получается как шоколадный торт ну и конечно кофе Мы не кушаем только тостеры на хлеб, на завтрак. Иногда я варю кашу, все, что хотят дети. Дети, чего просят, я им делаю с утра. Дочка не завтракает, она завтракает в садике. М -м -м. очень вкусно. Девчонки мои, знаете, что я заметила? Вот, например, вчера я не ела после шести. Но я так решила, что я не буду есть. Потому что я испытывала огромную тяжесть. И что вы думаете? Я боролась с диким желанием пожрать. Меня прям тянуло поесть, поесть. Но я все-таки поборола себя, легла спать. И утром я проснулась совершенно свежая, выспавшаяся. Я спала как убитая, потому что я не наелась на ночь. И утром нет нету желания даже есть такого аппетита. Вчера я была готова съесть слона. А сегодня с утра вот я ем маленький тостер, потому что надо, не потому что я хочу. Просто с утра нужно обязательно позавтракать, иначе живот бур-бур-бур-бур-бур бурчит. Поэтому я считаю, что на ночь наедаться – это очень-очень большая ошибка многих людей. Сон от этого становится тревожным, и вы набираете лишний вес. Надо с этим как-то бороться. Друзья мои, мы с сыном решили сходить в аквапарк. Лето заканчивается, у нас сейчас плюс 40, пока еще жара есть. Как я купаюсь в аквапарке? Я одеваю обязательно вот такую накидку, и у меня вот такой вот купальник с арбузиками. Вот так. Так это все выглядит. Тут вот еще разрезик есть. Но... Я не знаю, я просто в купальнике не могу. Мне кажется, что я уже не в том возрасте, чтобы показывать свое тело. Поэтому я обязательно одеваю вот эту накидочку. И все смотрится очень даже скромненько. Вот. Идем в аквапарк. Да! Вот мы уже и в аквапарке пришли. Такая вот тут гигантская раздевалка. Наши вещи. Сейчас зайдем. И здорово проводим время в аквапарке. Вот эта горка называется Камикадзе. Она самая экстремальная в этом аквапарке. Она мега крутая, мега высокая. Почти с девятиэтажный дом. И сейчас мой сын снимет, как я буду съезжать с этой горки. Я ничего не боюсь. Я обожаю экстрим. водичка, прекрасная, теплая, на улице очень жарко, поэтому нам не холодно совсем, просто прекрасно. Мой сынечка хочет научиться плавать, уже научился нырять сегодня без баллонов, у нас такой небольшой прогресс. Как типа море! Море бушует! У -у -у. Это туда! Вау! Меня прям качает! Його! Классно! Вовремя мы сюда пришли! Ой! Волна, волна! О, волна! Ой, волна! Ой. Вау! Забрали дочку из садика. Вот она довольная такая. Да? Сейчас пойдем купим какие-нибудь вкусняшки. А вот наш садик. Вот он. Мы прямо с аквапарка сюда. муж приехал с работы я вот такая вот сейчас поедем за одеждой для мы для нашего сына для школы все покажу Мама! вчера шел дождь и вся машина вон она вся грязная такая. вчера была невероятная гроза и сильный дождь она холодная? Да, холодная. ну вот папа побалует пап детей пепси ай ай яй яй -я -я. Пап, молодец за что <сíck> <сíck> <сíck> Куда мы едем? Так, Приехали на Фрунзенский торговый центр. Нам сказали, что здесь хорошая одежда. В магазине 68 одежек. Сейчас посмотрим. Вот он этот магазинчик. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. здесь школьная непонятно Не Шли покушать вечером. Готовить было неохота. Мотались туда-сюда, вот решили поесть. <реклама> вот <одну> Привет, мои хорошие, давайте пройдемся по покупочкам. Наш сын сразу влюбился в этот рюкзак. Я тоже в него влюбилась, он качественный. Красивый цвет, красивый дизайн и самое главное, молнии очень плавные, а это важно, потому что дети наши нервничают в классе, в школе, дергают эти молнии, они быстро ломаются, поэтому это очень важно. Также важный момент, это жесткая спинка, ортопедическая. Поэтому выбор сделан правильно, такой хороший, лямки, все качественное, внутри все аккуратно, никаких ниток, швов не торчит, ничего. Мне очень нравится, сыну еще больше. Туфли выбрали вот такие, макасины. Моему сыну понравилось. Ортопедическая стелька, ступинатор, все дела. В общем, для школы в самый раз. Мягкие, комфортные. Джинсы. 68 одежек магазин. Мы туда сходили, нам вообще не понравилось качество, везде торчали нитки. Мы выбрали поэтому другой магазин. И там все очень хорошего качества, и цены намного дешевле. Посмотрите, ни нитки, ничего не торчит, все аккуратно пошито, швы ровные. Сыну очень идут, мы выбрали такие. Вместо пиджака мы выбрали вот такой вот свитер. Он теплый, приятный, не колючий, катушки не собирает, производство Турция. Пуговички, все очень удобно будет и тепло. Поэтому мы, конечно же, выбрали вот такой вот свитерок. Рубашка. Сейчас у нас очень жарко. Сентябрь, октябрь жаркий бывает, поэтому выбрали с коротким рукавом для начала. Хороший материал, ХБшка, комфортный. комфортный. Сзади вот такая вот, как это называется, не знаю. И с длинным рукавом на сменку взяли. Тоже белоснежный материал, приятный к телу. Довольно-таки хороший выбор был в магазине. Для физкультуры взяли вот такие кеды, но шортики... И футболку не купили. Купили вот такие простенькие кеды для физры. И ремень. Мой сынишка худенький, поэтому часто брюки спадают без ремня никуда. Вам приятных покупок. Спасибо за просмотр. Пока-пока.